Здравствуйте. Хотела бы рассказать свою историю счастливой хозяйки. Раньше на моей кухне обитали только ножи известных марок, которые, как я думала, очень хорошо справляются со своей работой, но обычно уже через месяц постоянного эксплуатирования они выходили из строя. Они становились тупыми, невозможно было порезать ничего нормально. То есть я резала помидоры, весь сок вытекал на доску. Они становились какие-то вялые, отвратительные, невозможно было подавать на стол вообще. Апельсины... Ну, просто можно было забыть, что такое резко апельсинов, потому что сок разлетался по всей кухне. Было просто что-то невероятное. Вот. И я не смогла <говорит> жить нормально. Так. И стала что-то смотреть, искать. Вот. И в какой-то момент уже немного отпустила ситуацию. Вот, смотрела что-то на ютубе и наткнулась на обзор а, посуды ручной работы. Посмотрела, зашла на сайт их интернет-магазина, полистала, почитала, очень сильно удивилась <свы> своему счастью, вот, и сделала выбор. А остановилась э, на выборе вот таких вот потрясающих ножей. Набор называется «Белые братья», но о них немножко попозже. Вот. А сам интернет-магазин работает только по 100% на предоплате. Меня это немного насторожило, как, наверное, любого покупателя, но абсолютно зря. Я все равно рискнула, сделала свой заказ и не прогадала вообще ни разу. Потому что в течение недели мне уже все привезли, все честно, все потрясающе. То есть все мои страхи были абсолютно неоправданы. И достался вот такой вот набор ножей «Белые братья». Как вы можете заметить, один нож немного больше, другой немного меньше. Этот нож я решила сделать именно для мяса. Когда ты режешь курицу, когда разделываешь мясо, все какие-то жилки, мелкие косточки, ну, порой ты просто с ними не можешь справиться. А этот нож справляется просто идеально. Жилки, косточки. Это просто не проблема. Можете забыть про них абсолютно, потому что режется все как по маслу. Этот нож я сделала именно для овощей и фруктов. Какие-то яблоки, персики, томатики, салатики, огурчики. Просто идеально. Я стала намного больше есть фруктов, потому что, когда ты режешь апельсин, там сам процесс ну, просто потрясающий. Аромат по всей кухне стоит волшебный. Когда режешь дольки, каждая капелька сока, она остается в каждой долечке, очень вкусно, сочно, ни одна капля не вытекает на доску. Когда режешь помидорки, каждый кусочек, ну просто идеальный, все семечки, сок, они все в дольках, ну пальчики оближешь. Если резать хлеб, кстати, то... Как вы, как вы режете обычно хлеб? Крошка на столе, на доске, на полу, везде, кроме как в самом куске хлеба. Здесь же эти ножи справляются изумительно. Кусочек получается просто идеальный. Так что я теперь всем, всем своим подружкам рекомендую и, и вам тоже рекомендую. Вот, попробуйте и не пожалеете. Будете таким же счастливым человеком, как и я. Но... Как любая девушка, она не может остановить свой выбор только на одном предмете. И я также заказала потрясающий чайный набор «Древний Восток». Мы очень часто собираемся в компании, играем в игры, пьем чай, и это было просто потрясающей находкой. Я заказывала этот набор исходя именно из практичной стороны, потому что друзья бывают неаккуратны, какие-то сколы, трещины на посуде, это ну, обычное дело, а здесь же ни сколов, ни трещин, ничего не видно, цвет в цвет, глина и, и сам лак, ну просто идеально. Как вы знаете или еще не знаете, глина отлично сохраняет тепло, и если ты наливаешь чай, то как минимум час еще он останется горячим, то есть не нужно бегать за кипятком на кухню, постоянно отрываться от своих дел, игры, забудьте про это, будет горячий вкусный чай. И сама посуда, она ручной работы, ее очень приятно держать в руках, каждый вырез, каждый узор. Ну, это просто что-то волшебное, магическое, непередаваемое. И я, как любитель этнической посуды, я поняла, что я сделала очень правильный выбор. И считаю, что такие яркие детали посуды, такая яркая посуда должна быть на кухне у каждой хозяйки.